Даю тебе много рос, что больше смеха меньше слез, любит, пусть сосует закон, Плюс поцелует милон. Доброе утро всем, кто проснулся, всем, кто.. Вставь сейчас со друзьями цветок магический дурман дай тебе океан, где шторма нет грозный грозных и небо чистое лазурь. Пусть этот день будет лучше чем прежний. Может подарить кому-то надежду, может желание. добра и покоя может желание исполнить любое счастье, удачи, добра и покоя дарю тебе руки цветов а 500 тысяч мирных слов побольше счастья и безла что все как следует дела And yeah, you yeah.